Всем здорово! с вами Гидр94, и сегодня у нас реакция на новое видео от Брайана Мапса. Как попасть в тренды Ютуба. Как попасть... Кто-то рэп пишет, кто-то в Майнкрафт играет, кто-то просто реакции снимает на трендовую хрень всякую. Погнали смотреть. Кто-нибудь уже подсчитывал, сколько персонажей у Брайана, а? Не интересуй. Дайте-ка чайку. Эээ, -э -э -э, тебя там то не было, и ты кажется, забыл, что -то. я ненавижу, когда кто-то пьет из моей кружки. А, я пришел, чтобы.. Причем у него холодильник и с... и дверца деревянная какая-то. Дело в том, что в течение года я каждый день по 20 часов в сутки смотрел YouTube. Ха, удивил, я так 5 лет живу. Заметьте. Видео попадало в тренды ютуба. Тоже мне открытие. Есть уже давно один проверный вариант. Рэп-клип. Я говорю. Снова жив. У тебя информация отстает как минимум на год. Слушай, да. Ну, это по игре престолов, я не смотрю группы престолов. Успокойся! Ты псевдо-рэпом уже никого не удивишь. Твой рэп уже реально всех достал. Ты бы еще диск записала, но надеюсь, твой мозг еще не настолько атрофирован. Уже уже начал писать. Там была часть звука из ремикса 55 на 55 про дружку. Ну что, поудобнее, мы начинаем. хороший монтажик. Он изображение наложил поверх руки своей, он видно там же от просвечек. Это я так понял это его самые первые видео, этого Брайана? Такое самое известное видео узнает про Индию. Что? Правильно! Что? С арабского переводится как миллионер из дружкой. Разве так переводится, что у них... <связывается> а, я меня из трущоб ни разу целиком не посмотрел, все ним попадал каким то наконец. конец. вы только что Не С кем было его С Хаваном. С а Бомба. Как... О, о, я, о, так, я так понял, сейчас все, все тренды Ютуба перебирает. И это еще не все. Что и связано. <связано>, связано. Этого. Этой... этого. Дружко. Дружко! Да! И Фаталер. Раз немножечко, по-моему, немножечко было у Дружко. да, нет. Ну, я не смотрел ни одного видеоканала ВДУТЬ, поэтому... Там, явно ну, Сколько ты зарабатываешь? <смех> О, очевидно, что дружко-шоу появилось не на пустом месте. Точно. Только посмотрите, крупные планы лица ведущего обсуждения видео из интернета. Да это же Тигр-шоу, шоу, которое ты снимал, когда тебе было 11. Получается, да. он нас не совсем, но ты почти ну, Поэтому у а Брайана да? Масс все время в тренде видео. В а, это не на самом деле, каждое видео в этом службами, и а. Все видео в этом разделе на безопасные, нейтральные, наверное. Ничего не припоминает. <свят> видео, где земля плоская, типа, доказывал. Его видео о том, что земля плоская, случайно пропустили на первое место рэнди. Первое место рэнди был. удалено. В ФБР не усмотрели такого поворота. Боже мой. Главная задача ФБР, это не дать людям приблизиться к правде. А к правде. А тому, что земля плоская. Именно поэтому в трендах так много видео по Майнкрафту. ФБР просто не успевает следить за ним. Этот мальчик, он создает... Я не знаю, я не, я не любитель Майнкрафта, честно говоря. На данный момент является Лоло Лошка. Я хз кто это. Видимо какой-то игрок по Майнкрафту. по Майнкрафту. за все это время он был в трендах Ютуба ровно 1337 раз. И кажется, он не остановится. Пока не нанесет до людей правду. Земля, плоск. А ты, ты, кажется, забыла, с кем живешь в одном доме. С тем, кто уже как-то забросил, снимать на экране. А знаешь почему? Почему? Потому что он не выдержал. Давление политических сил ФБР сломало его. Он перестал бороться за правду. Получается, чтобы попасть в тренды Ютуба, надо снимать Майнкрафт. Нет! На самом деле я не знаю, как попасть в тренд YouTube. За счет начал вообще этот разговор. <звы> ну я так и думал. Ничего удивительного. А кто тогда знает, как называется песня маленького из трендов Ютуба? Спросил. Не у своей мамы. У моей мамы? <звы> Боже! А чувак Желтый желтой толстовке сказал, что ты знаешь, как попасть в тренды Ютуба. Какой чувак? Галюны! Токсикоман. Я же говорила, долго не сидеть на Да не с краски, Ау, ау. в тренде, то подписывайся на канал. Проверим мою формулу. Также ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Ну а я пошел вычислять дальше. Да. Сколько всего трендового перечислил, я в итоге так и непонятно, что нужно делать, чтобы попасть в тренд Ютуба. Ну, у реакционщиков тут только снимать реакцию на то, что уже в тренде. Типа, дружко шоу, Брайан Макса и прочее, типа, это, типа, кажется, нащупал там у приклака или вы. Или песню какую-нибудь. Я вот не знаю, мне, по-моему, кто-то в комментариях писал, что моя реакция по Сындуку как-то попала в тренды Ютуба. Причем видео, которое у меня, по-моему, получилось хуже всего из реакции по Сындуку. Я не знаю, почему так получилось.